Здравия желаю! Это девятая часть серии о парке «Патриот» и выставке Экспо. Международный авиационно-космический салон «МАКС» проводится в России с 1993 года. Каждые два года в городе Жуковском в Московской области, в комплексе, созданном на базе аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова, Открывается выставка достижений авиационно-космического комплекса России и ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира. Объединенная двигателестроительная корпорация представила проекты турбовальных двигателей ВК-650В и ВК-1600В, а также демонстратор газогенератора двигателя ПД-8, создаваемого для использования в составе силовой установки самолета ссг New. Уральский завод гражданской авиации Показал перспективный самолет ЛМС-901 Байкал. ЛМС-901 — это 9 девятиместный самолет местных воздушных линий, созданный на замену Ан-2. От предшественника отличается увеличенной до 300 км в час крейсерской скоростью, увеличенной дальностью полета и грузоподъемностью. Ажиотажный интерес вызвала презентация легкого тактического самолета Checkmate Su-75. Представленный прототип истребителя пятого поколения Checkmate вобрал в себя проверенные технические решения и инновационные разработки истребителя пятого поколения су 57 Первый полет самолета должен состояться уже в 2023 году. Новая российская машина задумывалась как альтернатива F-35 по экономически обоснованной приемлемой цене, которая была бы под силу большинству заказчиков военных мультикциональных однодвигательных самолетов. Сейчас на самолете установлен проверенный временем и надежный двигатель в классе тяги 14,5-16 тонн. Можно предположить, что в небо ЛТС поднимет двигатель AL-41F1, который затем будет заменен на новый изделие 30. ОКБ имени Яковлева шло по пути комплексного решения задач создания учебно-тренировочного комплекса. Был создан самолет УТС-ЯК, который впоследствии стал сегодняшним Як-130. Серийный Як-130 существенно отличается от як 130 d По сравнению с самолетом демонстратором у него более совершенная аэродинамика, он стал меньше, компоновка более плотная, а масса конструкции снизилась. Заметно изменилась носовая часть юзеляжа. Для установки РЛС-ОСА или копье Ее сечение стало более округлым. На серийных самолетах устанавливаются двигатели АИ-222-25 тягой по 2500 кгс, ставших значительным шагом вперед по сравнению с rd 35 Як-130 представляет собой моноплан классической схемы со среднерасположенным стреловидным крылом и двухместной кабиной типа тандем. Самолет оснащен комплексной цифровой электродистанционной системой управления КСУ-130, позволяющей изменять характеристики устойчивости и управляемости в зависимости от типа имитируемого самолета, который дает возможность изменять динамические параметры ЯК-130 и имитировать поведение практически любого современного боевого самолета. Гражданский многоцелевой вертолет К-62 производство Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» имени Сазыкина холдинга «Вертолет России» продемонстрирован в летной программе и на эстетической стоянке Международного авиационно-космического салона «МАКС». Вертолет К-62 имеет вместимость до 15 пассажиров, дальность перевозки до 750 км, предназначен для работ в офшорных зонах, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Особенностью является применение в его конструкции полимерных композитных материалов. Объем конструкции с ПКМ на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. К отличительным чертам также можно отнести одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолете К-62 впервые в России. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения и установлено уникальное птицестойкое остекление. Среди премьер авиасалона широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Airbus A350-1000, среднемагистральный Airbus A220-300, турбовинтовой Pilatus PS-12NGX, Впервые на МАКС приехала американская компания Cirrus, представившая два самолета. УКБ «Сухого» предложила для участия в конкурсе проект Т-50. Т-50 имеет интегральный планер, выполненный по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным трапециевидным в плане крылом со срезанными законцовками. Крыло с развитым корневым наплывом плавно сопрягается с фюзеляжем, который составляет почти половину размаха крыла. Корневые наплывы расположены над воздухозаборниками и имеют переменный угол стреловидности около 48 градусов передней отклоняемой вниз части и около 74 градусов в остальной. На пилонах боковых хвостовых балок фюзеляжа под углом к вертикальной оси 26 градусов для обеспечения малозаметности установлено цельноповоротное вертикальное оперение кили. Целенаправленные трапециевидные рули высоты имеют возможность как синфазного, так и дифференциального отклонения. Мотогондолы двигатели разнесены от продольной оси самолета и ориентированы под острым углом к плоскости симметрии по направлению полета. Между мотогондолами фрезеряжа организованы два вместительных основных отсека вооружения. В настоящее время Пакфа оснащается парой турбореактивных двухконтурных двигателей ал 41 f 1 изделие 117 с тягой 9500 кгс в крейсерском режиме и 15000 кгс в режиме форсажа. Многофункциональный истребитель МиГ-35 – результат глубокой модернизации боевых самолетов МиГ-29М и МиГ-29К Куб. На МиГ-35 установлена БРЛС ЖУК-АЭ с активной фазированной антенной решеткой, состоящей из 680 приемно-передающих модулей, сопровождает 30 и одновременно обстреливать до 6 воздушных и 4 наземных целей на дальности до 160 км. Диаметр антенны 575 мм. Оптика-локационная станция переднего обзора с сектором плюс-минус 90 градусов по азимуту и минус 15 плюс 60 градусов по углу места обнаруживает воздушные цели в задней полусфере на дальности 45 км и в передней до 15 км. Оптика локационной станции кругового обзора нижней полусферы позволяет обнаружить цели типа танк на дальности до 20 км, катер до 40 км. На миг 35 установлены два модуля станции обнаружения атакующих ракет СОАР. За фонарем кабины два для обзора верхней полусферы и в комфортном контейнере под левой мотогондолы для нижней полусферы. Дальность обнаружения ракет воздух-воздух 30 км, зур 50 км, ПЗРК 10 км. Впервые широкой общественности был представлен средний магистральный лайнер МС-21-310, оснащенный двигателями PD-14. Премьерой Макс стал региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Еще одна новинка – легкий многоцелевой самолет Байкал. Холдинг вертолета России представил модернизированные вертолеты Ми-171А3 для работы на офшорных нефтяных платформах. Силовая установка включает два глубоко модернизированных ТРД РД-33МК со всеракурсным отклоняемым вектором тяги, мощность которых увеличена на 12% по сравнению с первоначальной версией двигателя. Максимальная тяга каждого двигателя составляет 5400 кгс, а форсажная – 9000 кгс. Двигатели оборудованы бездымной камерой сгорания и новой электронной системы управления с полной ответственностью. В ходе авиакосмического салона МАКС, проходящего в Жуковском, стало известно о модернизации российских ударных вертолетов К-52 М. В первую очередь, это крылатые ракеты, которыми вооружается версия К-52М. Головка самонаведения крылатой ракеты для К-52М отличается возможностью перенацеливания непосредственно в воздухе за счет мультиспектральности, многозадачности. Также отличительной особенностью изделия 305 является способность этой ракеты поражать цель в условиях постановки противником радиоэлектронных помех. Был представлен самолет сверхкороткого взлета и посадки ТВС-2МС способный взлететь с вертолетной площадки, впервые принял участие в летной программе Авиасалона Макс. Основная идея обеспечения сверхкороткой взлета и посадки заключается в применении активного обдува крыла распределенной винтомоторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей, обеспечивающих необходимую для взлета подъемную силу. Компания Aeromax ⁇ Почта России и правительство Ямал-Немецкого автономного округа подписали соглашение о развитии почтово-логистических услуг и запуске беспилотной аэродоставки грузов. Для проведения испытаний Аэромакс будет использовать беспилотную авиационную систему на базе аппарата вертолетного типа БВС-ВТ, способного доставлять грузы весом до 100 кг. Планируется использование беспилотных летательных аппаратов и в Чукотском автономном округе. Для доставки будут использоваться два беспилотных аппарата вертолетов России БАЗ-200 (разработка Белоруссии, и ВРТ-300. БАЗ-200 с максимальной взлетной массой 200 кг имеет максимальную скорость 160 км час, вес коммерческой нагрузки 50 кг, практический потолок 3900, продолжительность полета до 4 часов, дальность 100 км. Беспилотник типа ВРТ-300 с максимальной взлетной массой до 380 кг способен нести полезную нагрузку в 70 кг и развивать скорость до 130 км в час, выполняя полеты на расстояние до 325 км. МАКС организует масштабное авиашоу для гостей с участием более 8 десятков воздушных судов и лучших российских и зарубежных пилотажных групп.